Всем привет, вот мы снова вернулись в No Man's Sky. правда сохранение наши не сохранились но ничего, начнем э, с режима тогда расслабленный, упрощенная игра, меньше расходов и систем под управлением, И, ну, те видео не буду стирать, пусть остается, но просто играю уже с другой платформы, потому что с платформы, которую я играл, э -э я не мог зайти, программа не запускалась, что я не пытался делать. И ну, я пошел на такой ход, тогда что я играю уже с другой платформы, и ну, придется заново тогда начинать. Ну ничего. Посмотрим сейчас, Но ну, где-то вот приблизительно полчаса сделаю видео, ну как вы понимаете, так что создаем в этом режиме. Я в этом режиме еще не играл, это новый режим. Который, видимо, был добавлен с недавно вышедшего обновления, которое называется Waypoint. Ну, как я смотрел, там и были... Ну, всякие разные баги исправлены, они... В новом обновлении могут их исправить, которые уже были, наблюдались прежде. Ну, может, не все, но... Некоторые точно будут исправлены. Там в главном меня даже можно открыть и посмотреть. Там часть информации об новом обновлении будет указана. Но ну, а полную информацию на официальном сайте можно посмотреть. Ну, правда, он на английском. Но информация есть. Меня что-то в последнее время больше заинтересовала эта игра. Э, на самом деле, игра нравится, и, и мне она интересна. Но, конечно же, ни для кого не секрет, что любая игра, она на любителя. Кому-то нравится вот это тоже игра новомодская, кому-то, например, Minecraft, кому-то, например, хорроры или аниме. Ну, у каждого с, э, свои вкусы, и взгляды и так далее ну и в этом нет ничего плохого на самом деле вот так думается первый раз когда ты начинаешь вот мир создается и он вот так вот у меня все равно подлагивает ну а так на самом деле игра более менее работала думаю в этот раз тоже будет так же И вот на экране загрузки мы уже видим вот галактику, то есть мы среди галактики находимся, и видим множество звезд, некоторые, и некоторые из этих звезд мы можем, э, э, так сказать, лицезреть их название. Просто будет начало. Потом все обрабатывается и мы опубликуем видео, когда оно уже будет готово. Люблю говорить и мы, как от лица сообщества, хотя оно небольшое еще. Но со временем будет видно, что будет дальше. А пока вот так, как есть. Начинаем инициализацию. Atlas. То есть у нас костюм системы Atlas. Начинаем с а, нового режима. Что, какие в нем будут отличия, мы со временем увидим. И я увижу, и вы увидите тоже вместе со мной, когда я вот играю и буду делиться этим с вами через видео, через стримы. Ну, это понятно. Просто а пока на Ютюбе больше уже видео стало идти, чем стримов. Вот такой у нас красный костюмчик, вы видите, новое открытие. И мы, конечно же, находимся на токсичной планете. Теперь мы смотрим. Вот как все изменилось. Тут у нас же грузовой отсек виден и технология. Дальше. Это. А, тут можно сортировать все предметы, сырье. Обмен расходники нет установленной технологии, а здесь показаны технология, вот груз, знаете неплохо сделано, на самом деле система жизнеобеспечения можем поставить, вот, не на самом деле уже нравится, ну и надо будет ремонтировать Импульсный двигатель и взлетный ускоритель. Ну что успеем, сделаем. Также надо будет починить сканер. Вот. А сейчас... Пока посмотрим, как все выглядит здесь. Вот. Загрузить все, Мы получили наниты. И мы находимся в звездной системе, где доминирующие расы являются Корбуксы. Сетевые службы открытия подключены, как мы видим здесь у нас в звездной системе вы видите четыре планеты надо будет еще три посетить установка на планете идет война ого экономика технология многообещающая. мы кстати первооткрыватель Владимирус обнаружено сегодня О, мы видимо не можем ее переименовать по определенным причинам так идем путеводитель вот теперь как он выглядит тоже неплохо фракции и отношения отношения мера вашей репутацию а она меняется вот тут это путеводитель переходишь и тут э, есть разделы вот это каталог корбекс и темная лошадка но ну, это наше отношение с данной расой тут вот есть также вайкины вот, именно так правильно название расы, геки, их отношения выполнено, сколько заданий, изучено слов, ввоз посещено система, у них скопления нанитов. То есть. Возможно, Корвокс более технологически продвинутая раса, чем байки на геки. Они вообще являются, так сказать, электронными сущностями. Тут есть теперь, вот так сделали, этапы выживания, разделяющиеся вот на пешее исследование, экстремальное выживание, уничтожено стражей, уничтожено кораблей, начислено юнитов. юнитов. И этапы исследования, общее путешествие Аполлон. То есть вообще исследование Вселенной, нашей галактики. С множеством звезд и планет. Общее путешествие, то есть сколько мы вообще прошли расстояния, встречи с пришельцами, собрано слов сколько, исследовано космоса, что ли имеется ввиду, планетарная зоология, вот такой вот. Да, это каталог, сколько у нас материалов и предметов нам известно, также вот сырье, топливо, инструменты, нам не все доступны пока, но кое-что доступно также компоненты для созидания экзотические товары диковинки атласпас, но мы пока еще не можем его создавать древние ключи, жидкое солнце веревка из плоти, товары на продажу есть также растения и кулинарный каталог так, вот Дальше это по технологиям экзокостюм, звездолет, мультитул, вооружение, грузовой корабль, вездеход и экзотические, которые нам вообще не известны. Дальше строительные элементы. Вот базовые модули ничего пока нам доступно Технология для строительства только доступен портативный очиститель. Основное строение. Строительные модули грузового судна. Так, энергия и промышленность, электропроводка, фермерство. Ничего еще недоступно. Так, украшение Тоже почти ничего. плакаты, рисунки, экзотические детали, скопление пузырей. А. -а, -а. Понял. Это у нас будут строительные элементы, да? Накопленные знания, геки, языковые записи, вайкины корваксы и есть еще накопленные знания от вас слова от вас то есть есть язык от васа, и знаки портала еще есть также есть схемы простые рецепты очистителя нам еще пока ничего не известно рецепты очистителя сложные рецепты очистителя и кулинарные рецепты вот так это журнал ну он скажет что он почти не изменился ну и конечно же а, теперь можно переименовать текущее сохранение даже. Вот как оно. Так, хорошо. Сейчас будем добывать ресурсы. По порядку. Все. Мы пока не можем опознать. А, это нельзя добыть. Um, сначала. Но ну, я заметил, кстати, пока больше получаю ресурсов, или, возможно, это из-за особенности режима. А, кстати, у нас разряжается, но, возможно, медленно. Мне, кстати, такие нововведения понравились, ну такие изменения небольшие. Так, дальше посмотрим пока ставим анализирующий визор ставим можно все это поставить а потом когда будут нужные ресурсы мы сделаем все это вот тут нужен кислород да что насчет звезды то нет новых технологий Так. Теперь. Ищем натрий. Можно, в принципе, и так бегать. Просто я привык больше к... О, тут даже циферки вот так показывают. О. Анализирующий визор еще недоступен. Да. Итак, нам нужны углеродные нанотрубки, верно? Которые мы можем сделать. Поставить их сюда. О, как оно сделано. Мне так даже больше нравится. Можно еще три сделать и посмотреть снова так отражающий щит полностью заряжен ну да больше нигде не надо так что а углерода уже не хватает ну, мы можем теперь анализировать и даже мы стали видеть местных обитателей о так Так, мы не достанем до туда. Она даже выделяется, что мы еще не просканировали. Что мы еще не знаем. Вот таким вот э, цветом. А зеленым это значит, мы уже занесено в каталог. Мы уже знаем, например, этот э, неорганический объект. А если мы не знаем, он выделяется вот таким вот цветом, как вы видите там есть камень знаний кстати вот задание у нас вот там такси. О, сейчас мы его тоже просканируем вот там есть опасная флора ну вот так немного сделаем Только мы сможем то есть они отличаются хотя кажется на вид они похожи о а тут окажется залежи меди рядом есть даже так э -э да, нам нужен будет кислород. Даже и углерод. Так, ищем углерод. А вот он, кстати. С вот таких вот растений его можно получить. У нас там мультитул небольшой пока. О, даже тут натрий есть. Берем углерод. А вот, кстати, он не опознан. Опознаем и забираем. Так, у нас сколько углерода. Сейчас снова делаем. Три делаем. Можно в одну ячейку до 20 сложить. Вот. А, мы можем их сюда вставить. Кстати, медь нам тоже пригодится, чтобы сделать, и у нас будет вооружение. Но нам нужны будут снаряды. Так что мы можем сейчас сходить за медью. А подождите-ка, тут есть неопознанное растение. А, вот оно. Так, тут здесь есть, а вот он. Так, вот еще неопознанное растение. Можем все, что видим. А, кстати, из-за того, что это расслабленный режим, а, нас укусили. Но, возможно, мы все равно можем здесь погибнуть. Это не значит, что мы бессмертны. Просто это такой, рас... так сказать, на расслабоне. Кто нас зацепил снова? Повредив нам щиты. А, вот он. Вот так. Так. Тут еще есть существа, которые... Но они подальше находятся. Ну так, еще, конечно, сказал существа. <м sale> Но... Можно так тоже называть на самом деле. О. А нет, уже исследован. А вот это нет. А что у нас там есть? А, натрий. Короче, забираем. Забираем. Но сначала исследуем. Вот. Все. Вот мы взяли еще кислорода. И изучаем вот такие неорганические объекты. Там, кстати, у нас звездолеты есть. Но мы... А, у нас... А мы не сможем добыть медь скорее всего нужен ландшафтный манипулятор значит придется вернуться сюда позже а мы можем завершить создание вот этой технологии все хотя на самом деле за то что у нас расслабленный такой режим так сказать на расслабоне мы так поэтому у нас система жизнеобеспечения даже разряжаться не будет так углеродные трубки стоят просто неприменимы, просто она не обновилась информация добавляем нам нужно будет ионные батареи и проводной станок чтобы их сделать нам нужен, нужен кобальт еще нам известна технология варп-ячейки. Итак, значит, пока мы не добываем, но наша технология э, разряжается потиху. Вот и тоже есть натрий. Дальше. Это будет такое вот начало. Так, так, так, сейчас. Вот. Такой мир, конечно. Тут... О! Кого мы видим. Мы его не можем просканировать, конечно. Так, кто-то тут есть? Или мне показалось? Да, нет, не показалось. Но он уже занесен к нам в каталог, так что... Насколько мы далеко? Ну, не так далеко, если честно. Ну, вот как-то вот так. Сейчас мы дойдем до точки сохранения, и мы на этом будем завершать. А следующий раз потом можем продолжить. Теперь можно бежать. У нас даже система жизнеобеспечения ни капли не повреждается, я так понял. Так, вот теперь это так выглядит. Мы ничего пока не понимаем, камень резонирует, его звук заполняет мой разум, видение принимает форму. Механическая форма жизни поворачивается ко мне, свет отражается от металлической оболочки, образуя окружающий нас светящийся туман, существо указывает на меня. Принимаем знания, эхом странного видения в моем мозгу всплывает слово Корвакс. Теперь это инопланетное слово словно выжжено в моем мозгу. Теперь мы знаем об этом слове. О, там что-то есть. Можно туда сходить пока. Все, что разряжается, это защита от местных погодных условий. А, это кислород, кстати. Получили еще кислород. Я тут увидел еще один камень знаний на пути. Я сначала еще к нему схожу. О, сколько тут натрия. Пускай будет. Так, все же то, что я говорил, я лучше так и сделаю. Мне как-то удобней. Вот, первого лица. Вы уже видели, как он выглядит? то можно проводить кастомизацию будет но, то есть с новым обновлением так или иначе привнесли одни определенные изменения и конечно же не без исправления ошибок ну бывает видео может и больше полчаса быть конечно но как есть Ну сколько мы натрия насобирали так сейчас посмотрим где я видел камень знаний или мне показалось нет не показалось так идем туда вот еще один камень знаний Теперь мы изучили еще и слово странник. А теперь идем к нашей задаче. Основной задаче Идем в гору. Идем в гору. Лица немножечко воспользоваться реактивным ранцем. О, мы прибыли. Все вот теперь будет все сейчас только мы много еще тут осмотримся что у нас тут и есть и вот так Еще гидроген получили У нас нет от вас спаса поэтому. Тоже. И да, так же самое убираем живой слизь, чтобы получить что-нибудь из поврежденного механизма. И мы получили. Теперь вот так итерация выглядит. О! Вы видите, как это выглядит? Сценарий итерации удалено. Возможно, ошибка разделения границ. Сосуд 16 опустошен. Причина вторжения стражей, намеренная передача. Анализ. Создана новая итерация. Система сдерживания. Аномалии подготовлена. Транслируем. О! Получен сигнал. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия уступает. Положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. А, нужно идти в звездолет. Пока. Ну, конечно, поврежден, но мы его починим. Вот. Итерация. Действует. Подключение к отвасу. Неустойчивое. Взлетные ускорители отключены. Ипусный двигатель отключен. Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения в полном одиночестве и в серьезной опасности. Я не могу вспомнить. Какие обстоятельства привели меня сюда? Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения, или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете, и этот корабль, мой спасательный круг, мой билет к звездам. Читаем журнал. Так, журнал нет доступа к замещению данных. Экзокостюм подключен. Предложение. Пилоту стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Протокол самолетов запускаются. Нужно починить импульсный двигатель. Итак, мы сохранились. И на этом мы, я думаю, будем пока заканчивать. Переименовать текущее сохранение. Сейчас мы переименуем и все. Например, такой О, oh. все. Выходим на экран выбора режима. И да следующего раза вот так теперь выглядит сохранение всем пока пока